Ой, смотри, что это у банки такой интересный? А что это у тебя такое? Это подарок! Подарок? Подарок? Какой еще подарок? Их, наверное, кто-то стастил! О-о, сейчас в детском саду будет сухие! Ребята, подписывайтесь на самый классный канал! И не забывайте нажимать на колокольчик! Ха -ха, люблю кататься! М -м -м, а для кого подарок? Для моих Mm, э, конечно, конечно, на минуточку можно. Да ты чего? Нет, конечно. Ну зачем мне подарки, которые принадлежат кому-то другому? Ну ладно. Ребята, а вы видели, кто это сделал? Кто забрал мои подарки? Или может быть вы догадываетесь, кто это может быть? А? Ну ладно, пока вы пишете, я пойду найду того, кто это сделал. Их! Ну все, Комочка, есть эти Никакие подарки я не была Видишь, у меня вон свой подарок Да еще какой Хе -хе. Ну да, ты вообще на том коме закрепилась. Слушай, ну может быть ты что-нибудь видела? Извини, панки, я бы с радостью помогла Но я ничего не видела, потому что все мое внимание принадлежало вот к хомочке Эх, ладно, мини-доктор, извини еще раз Пойду дальше искать визу у вас еще более глобальная проблема, чем у меня. А кто это у вас песок стостил, а? Вот это да, забирает все подряд, без перебору. Панки, мне ничего не банят, но зато кое-что видели. Хм, очень интересно, а ну рассказывайте, что за видели. После того, как ты ушел, этот вот элегант очень быстренько как-то позвала в себе Титис Пэк. И мне, если честно, показалось, что это Хм, ну что, спасибо девочки, огромное за информацию, пойду дальше. Панки, Панки, смотри, смотри, что мы тебе принесли. Ого, круто. Ха, не то слово. Девчонки, а что это за лучший пиз и что мне с ним делать? Хе-хе-хе, и Панки, ну ты уже совсем странный. Как это? Твой помощник, он поможет тебе в расследовании. Точно, у хорошего сыстика, э, нет, не сыстика, как это? Э, детектива, вот, должен быть питомец, который Ну что же, давайте поскорее откроем помощника для нашего Панки. Если это будет щенок, это самые лучшие сыщики. Он в два счета найдет этого мелкого воришку, который стащил подарки для перчинки и для сахарок. Ну что ж, поехали. Итак... Ой, вот наша подсказка. Хм, смотрите, это платье и стрелочка. Если честно, я уже не помню, что это за клуб. Но сейчас мы все узнаем. Открываем наш второй слой. А здесь спрятался желтый шарик с наклейками. Еее. Ой, смотрите, здесь песочек. И все наши пакетики. Один, два, три, четыре. Ну что ж. Сейчас посмотрим, будет это щенок или нет. А, смотрите, это будет кошка. Ну ничего, я думаю, она поможет нашему Панке найти сюрпризы. Открываем следующий пакетик. О, здесь вот такие вот ярко-розовые очки. Очень классные. О, смотрите, какая классная бутылочка. Разноцветная. Кстати, этот питомец мне уже попадался. Здесь вот розовая бутылочка, синяя вставочка и желтая крышечка. А теперь давайте откроем самого питомца. та -дам! Я же говорила, это повторка! Ну что ж, друзья... Сначала эта кошечка поможет нашему Панке в поисках, а в конце видео мы обязательно ее разыграем. Так что досмотрите до конца, чтобы узнать условия конкурса. А этот песочек открывать я не буду, так как это сделает победитель. Ну что ж, а теперь давайте отправляемся на поиски. Ну что, кисочка, ты мне поможешь? Раз. В общем, увидите сами, что будет в раз. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим, что же достанется. Перчинки и сахарку. Что за сюрпризики? Ага, смотрите, какой прикольный. Это плантер из клуба САД. Очень прикольно Смотрите, какие глазки. мне очень нравится. И еще один сюрприз. Это, ой, какой классный. А это нам попало Pinkley Кейк, Она из клуба «Сладкие угощения». Но, наверное, мы сделаем вот так. так больше подходит. Ух ты, Панки, спасибо тебе большое за такие классные подарки. Ну что ж, друзья, если вы досмотрели до этого момента, тогда слушайте условия конкурса. Всего-то сегодня нужно подписаться на канал Toys&Dolls или забыть подписаться. Не попустите! Ну тогда, ча!